Здравствуйте. Это я, Галина Владимировна. Вечер. Тут написано «Хлебный край» в нашей газете. Кто 90 лет кормит город? В мае старейший на Урале хлебозавод «Смак» отметил 90-летний юбилей. Поздравляю вас, хлебозавод «Смак» с юбилеем, счастья вам, всем работникам здоровья, процветания, хорошей зарплаты. Дальше делать такой же вкусный хлеб, какой-то уже из ваших хлебов ела. Очень, скажу, хороший. Я вообще любой хлеб плюну. Ваш-то я помню, тоже вкусный такой был. Вот. Который ела. Много вам всего хорошего. Много вам детей нарожать всем. Счастья семейного и личного. Всего-всего. Вот. Я сейчас почитаю про, про ваш хлебзавод И буду стараться. Тоже... Смотреть, что в смак, периодически покупать все время. Я тогда просто смотрю обычно не на фирму, а так выбираю что-нибудь. Какой на вид понравится хлеб, какой по цене, тому, что там, какой просто там простит, например, кто-то из семьи, но это буду знать. Значит, 90 лет уважаемой цифрой, что столько лет заслужила уважение, и осталось до сих пор сработать, значит, хорошее качество, так что очень рада что есть такие вот если заводы которые даже собирают платят очень хорошо что такие самоотверженные люди вот и тут, вот тут разные фотографии вот. По данным смака, самая популярная покупателей продукции это хлеб русский. Бородинский. волка со трубями, с отрубями, батон под Москвой. Это тоже покупала. И булочка-изюмка, которую горожане на протяжении 20 лет употребляют регулярно. Булочка-изюмка надо поискать, надо найти. В этой упаковке хлеб попадает на прилавки. Очень хорошо. Так. Журналист нашей побывала на, на нашей газете. Так. Насловно наш называют. Но здесь наша бывало на хлебозаводе, расположена на улице Сверлова, 8, чтобы увидеть, как эти в Этимбурге производят хлеб и булочки, которые горожане едят каждый день. А хлебозавод-то, знаете, это вот улица С... Смазчиков. Сулимов переходит Смазчиков до Сверлова-то. Перестачек Смазчиков. Там красное такое здание. Это вот хлебзавод, нам рассказывали, когда мы ехали в Верхотурии, когда-то в Пуломническую поездку, в университете у нас учительница Оксана Юрьевна возди нами как нами вот, возила нас на маршрутке, вот, рассказывал свой водитель, ее, вот, сказали, что это хлебзавод. а сказали, что это бывший завода видимо, на самом деле действует, ну ладно, буду знать, что где-то, что, два хлебзавода, вряд ли рядом находятся, хотя в да, еще есть где-то магазин хлебный, Ближе к Тюзу. Там все время проезжаем, хоть на автобусе, хоть пешком прохожу. Хлебом пахнет. Кстати, в последнее что-то не пахнет. Видимо, не знаю. Не знаю, почему все время пахло. Может, Мужчины. Вкусно так хотелось все хлеба, но вот это не заезжала, уж так старалась себе держать в рамках. Сразу на голод голоду не, не поддаваться. Вот, но это. Вот там мама идет дом. Не даст нормально снять. Давайте я вот почитаю сейчас. Чтобы увидеть, как в Етенбурге производят хлеб и булочки, которые горожане едят каждый день. Сейчас хлебозавод производит порядка 91 хлеба хлебоблочных изделий. Стерильность на хлебном заводе, как и на любом пищевом предприятии, на хлебозаводе соблюдают строгую стерильность. Каждую смену сотрудники надевают чистую отглаженную рабочую форму. Стирать одежду сам, сами рабочими позволяют. Обработка происходит внутри завода. Так, привет. Вот хорошо, что стерильность соблюдает. Чисто отлаженный рабочий Это хорошо, что с том, чтобы все у нас чисто было. Гигиенические, но санитарные нормы соблюдают. Самим не позволяет то, чтобы неизвестно, какими порошками, неизвестно. Хорошо или плохо стрелять, чтобы все хорошо проверено, было стерено. Предприятие максимально автоматизировано. Хлеб в комбинате с МАК сейчас работают три цеха. Привет, мама, привет, Ваня. Клепокомбинате смак сейчас работают три цеха. Один производит традиционные для предприятия булочки, а в втором выпекают хлеб, в третьем готовят французские булочки бриош. Такие тоже еще не пробовала. Предприятие максимально автоматизировано. К примеру, на этапе замеса теста. Что? Ну, считаю, а выпивать, ну хорошо, спасибо. Ладно, буду знать максимально автоматизировано. Примерно на этапе замеса теста для французских булочек и толстого хлеба работает всего одна девушка-оператор. Всего... так. Видите, как тяжело на девушке справляться, наверное. За одну смену она готовит 10 тонн теста. Он какая молодец. Она уже как много готовит. Тесто глядает не воду, а лед. Руками девушка лишь передвигает металлическую емкость с готовым тестом. Все остальное делает оборудование. Емкость подводят к конвейеру, который поднимает ее на высоту 3 метров и прокидывает в воронку тесто-делители. Там конвейер превращает куски теста в маленькие круглые или овальные заготовки для булочек. Металлические формочки с тефлоновым покрытием. Попадает в, рас, в расстойный шкаф. В нем тесто увеличивается примерно средо. Что, ушли что ли все? Ваня, ты дома? Ваня? Мама? Ушли что-то. Куда они ушли-то? Не сказали ничего мне. Виталлические формочки, может быть, что-то прослушала, пока говорила. Ладно. Нам вроде между собой общались, судя по тому. Виталлические формочки с тефлоновым покрытием попадают в расстойный шкаф. Стала с ними просто сразу подробно разговаривать, потому что я тут видео снимаю, что смотрели тут статью по теме статьи. Так, а что-то и это. Что-то они ушли, ничего не сказали, куда они. Наверное, удивились, что я тут вслух сижу, разговариваю решили, что с собой. Металлические формочки с тефлоном покрытием выпадают в расстойный шкаф. В нем тесто увеличивается примерно два раза. И то, ну, это значит, как это тесто называется, тесто поднялось, когда увеличивается. На дрожжах это обычно делают, как поднимается, опара, поднимается. В нем тесто увеличивается примерно два раза. И даже сказка про курочку, петушок и курочка, и там про опару, что опара поднялась, что-то там. Смотри, что у меня пара понялась, что-то считала по близости до такую книжку. Попийские они вот жили. Царцы небесные на родители, вот, оба. Ой, и только после всех этих этапов. Умерли они уже, к сожалению. Хорошие люди такие были. И только после всех этих этапов заготовки, прошедшие контроль, отправляются в печи. Готовые изделия направляют на упаковку. Там на них одевают обертку, ту самую, в которой продукцию видит покупатель. Юна Зузенкова, автор -татья. Очень хорошо, конечно. Попробую сейчас где-нибудь под освещение лучше выбрать, чтобы фотографии показать. Под, под, под лампу, ближе под лампу. Поднесу. Под лампой стала. Вот. вот работница. Вот работница. Видите, люди-то добрые. Даже лица у них добрые. С хлебом-то работают. Нет. Есть поговорка, хлеб всему голова. до каша, пища наша. Что говорят, что хлеб нельзя выкидывать. Надо его кому-то скормить, либо самим съесть. Ну или уже если в мусорку выкидывать, считайте, что ну, собаки там на помойке, может, но не факт, что их кто-то будет перебирать. там, Поэтому, Может быть, стоит. Вообще пищевые это вот... Куда-то мешочек складывать отдельно, то что, остатки от пищи, от хлеба там, куда-нибудь потом разворачивать, когда на помойку, там выкидывать мусор, потом это разворачивать мешочек этот отдельно, ну, когда мусор выкидываете, а это, это сбоку класть, развернете, положите, и, там собачка найдет покушает, или там птички поклюют там перевернете, ну, там, где можно выкидывать, там районе, там, там может, тропало ящик или, где, и, там может быть, кто-то покушает, кому больше нечего есть, потому что просто мусор в мешках не каждый докопает, эскалатор везет мусором. Это. А вообще лучше, конечно, доедать, но ну, бывает обрузины мы не хотим за другими доедать, да, но можно кто-то обрыз, краешек обломить, остальное съесть. так вот можно, если засох там, тоже краешек обломить, если обрызанный, а так остальное порезать на кусочки, ножом-то режет, на сухой, или разломать. И сухари будут. Ну, не знаю, смотрите сами. Смотрите сами. Вот, я, конечно, хлеб люблю. Хлеба до сих пор не могу отказаться. Говорят, сказали недавно, что хлеб нежелательно есть, лучше там. Эти там, Хлебцы. Ну, хлеб-то все равно, мне кажется, полностью это не заменит. хлебцы вот, пирожки всегда у него хотят в булочки, тортики, там, торты почти вот. Хлеб там, хочется мягкого, и надо чего-то пожевать. А, вот, а просто что в прикуску тогда вот хлеб можно. Что они менее калорийные, что не, меньше потолстеешь, но с другой стороны там некоторым даже нужно, может, поправляться, чтобы там.